Привет, мужики, и перед этим роликом я хочу вас реально очень и очень поблагодарить. Казалось бы, за что? Но есть за что, раз я об этом говорю В общем, миллион раз скажу 21-го у меня был день рождения Хочется, наверное, начать с социальной сети Во Вконтакте Там пришло огромное количество поздравлений Реально, за что вам просто офигеть, как спасибо Мне было, ну, просто супер приятно Мало того, помимо Поздравлений в словах, причем В каких словах там знаешь, такие текста Писали, очень респект вам за это Мне отправляли очень много Работ, картину, вот сейчас Вылезет это все на экране, и то, скорее Скорее всего, я посмотрел не все, потому что личка еще полностью не прочитана, поэтому я думаю, еще где-то работы в личке лежат. И реально огромнейшее вам за это спасибо, даже помимо рисунков, там не трек записали, ну это вы все сможете послушать на странице ВК, кому интересно посмотреть. Блин, огромное вам спасибо за такие поздравления, за поддержку, это колоссальная работа, которую вы проделали, и я это офигеть как чувствую, поэтому спасибо. Помимо всего прочего, предыдущий ролик вы там набрали... Офигенное количество лайков. Реально вам за это спасибо. Я вот вообще такого не ожидал. Вот поэтому такая минуточка. Что будет сегодня в видео? Уже приближаемся к самому ролику. Будет ВД, но не будет ссылок. Никаких абсолютно. То есть реклама это, чувствуете? Да, даже не пахнет Ну ибо нет ссылок, нет ничего Помните вот раньше, когда особо не было Такого изобилия кейсов Все открывали тайные, армейская И так далее и тому подобное Но сейчас как-то от этого все отошли По той причине, что есть очень много Других кейсов, но в прокачке подписчика крайней, которая была также, по-моему, то ли на, а, на 40, вроде на 45 тысяч, там не на моем, там на аккаунте подписчика, который абсолютно никто не знал, блин, с тайного, просто вот с тайного кейса за 799 рублей выпало АВП, на секундочку, градиент, которая стоит, просто представьте, 60 тысяч рублей. То есть тебе дропается 60 кусков с кейса за 799. И это происходило не на моем аккаунте, а на аккаунте просто, ну, напрямую говоря, рандомного пользователя. И мне стало интересно, а что же может выпасть на моем аккаунте. Поэтому мы переходим к проверке, к ролику. Поэтому мы уже переходим к самому ролику, непосредственно к самой проверочке. Я реально надеюсь, что вам понравится, потому что тайный кейс на ВД заставил заново взглянуть на него. Очень долгое вступление, и вы меня извините, погнали к самому ролику. Ребятки! <смех> Блин, я не люблю так начинать, ладно Мы, короче, перенеслись на ВДшку У меня тут два куска лежит Пополнить будет пополнение на 30 -очку. Вообще, очень много тайных кейсов Сегодня откроем Промик ЕР я уже использовал Поэтому использую промик с ролика Как раз, когда была прокачка Мне перекинули бабки, я их уже потом залил Ну, то есть, там было все, честно Но, тем не менее, этот промик мне выдали Я его не использовал не тогда, использую сейчас Он, кстати, на 40%, как, тогда как на главной, висит на 29 Короче, промик крутой, поэтому я, ну чтобы не завязать. нажимаем пополнить. Гей, маниф. Здесь все гуд Так, э, карта. Так, подожди, а я там написал 30 тысяч стоит. Я потому что вроде не написал 30 тысяч. Я вот это не помню. Так, тридцатка ка Человек 08. Все, nice. 30 тысяч есть. Все правильно пополнить. Вроде бы как, даже если ты на самом сайте не напишешь, ну типа, окей. Та сумма, которая здесь будет вбита, она и придет Так, оплатите, Егор, вырезай все данные Так, ну, в принципе, зачислилось И с промиком уже реально получилось посочнее Не тридцатка, а сорок две Где-то зачислили, ну плюс бабки все-таки были И да, вот тот момент, где как раз Подписчику на аккаунт выпал градиент Будет сейчас Сколько? Ну, тысяч, наверное, тридцать Рентген ГРАДИЕНТ! Начинаем с первого кейса Ребят, с вашего позволения это все скипнется фастом Именно первый бесплатный кейс, потому что Ну, типа, ну вот Че, почему это? Не стоит скипать, типа, грозы выпадают Кстати, если что, у меня скины здесь еще лежат Их можно будет продать, я сейчас контракт зашел чекнуть Так, а второй, в принципе, тоже фастиком У нас офиги, Ну, соточка, окей а, Релисатрона 2, кейс дается 500 рублей Ну, то есть, ладно, это нам не интересно. Третий тоже скипнем, потому что особо Ну, ну, типа, кейс не такой дорогой, откровенно У меня, кстати, чуть-чуть слезы могут от лампы течь, поэтому. Нет, я не плачу, это просто слезы. Поехали. Четвертый, пока он крутится, я свет немного включу, Потому что что-то как-то слишком темно, хочется, чтобы это все же было посветлее. А, и черный лотос калкалом, калкалыч, потому что это 63 рубля где-то. Сколько он стоит? А, 38. Странно, откуда у меня ценник 63 рубля в голове взялся. Окей, понял. Так, дальше, блин, ну вот четвертый кейс, он подороже, океанская пена, если выпадет, это будет отлично, блин, она очень близко пролетела, окей, черный лотос, надо, кстати, не забывать все вот эти вот движения, потому что я почитал комменты, я понял, как вам это нравится, ну, типа, нет, когда я переживаю, начинаю так делать, ну, типа, камон, там дебы были офигительные, конечно, я переживал, осадок, так, ну что-то как-то... Ну слушай, обычно ВД как раз бесплатных кейсов выдает. Реально, сколько роликов не посмотреть, и прокачка подписчиков, и аккаунт человека, что естественно, с бесплатных кейсов дропалось. Что произошло сегодня, не знаю. Ну опять же, может быть, промик на 40% повлиял. Ну типа... Ну окей, ну то есть... Uh, у нас деп был тридцатка, нам залетело 42к, ну, то есть плюс 12 тысяч, и может быть, как раз этот промик и съел бесплатки, но, но это глупо, но, типа, нет, если так дальше пойдет, ой, спасибо, смски вообще вовремя начинают приходить, благодарю тех людей, которые мне пишут во время записи, я это вообще обожаю, Ну, типа, если так дальше пойдет, у нас еще, по-моему, вот, насчет седьмого, не знаю, а шестой у нас 100% есть, дух воды, Но ну, даже статероказимов, окей, это годно, ну, не так плохо, по крайней мере, как ширм, 3500, окей, нет, нет, это вообще хорошо, с тем учетом, что кейс от десяточки Так, шестой нам доступен, вопрос по поводу седьмого меня мучает Да, седьмой у нас недоступен Короче, поехали, шестой кейс Вот так вот, просто на расслабоне чирик Кейс дается от 25К Либо от 30, по-моему, 25К дается Так, шестой кейс, и это, это где-то 1600 Ну, может, может быть Две. Ну, типа, тысяча Ты Тренажка! Хорошо! Так, ну, в принципе, я понял, почему не выдавали фришные кейсы, потому что весь прикол был в шестом. Ну, типа, окей, кейс от 25К. 16 выпало. Или он, да, где-то 16, по-моему, стоил. Ну, дальше будут осадки. Ну, типа, окей, здесь вообще неплохо. 57 на валике с тем учетом, что деб был 30. Ну, и минус 2 было. Ну, неплохо, честно. С бесплатный кейс от норм. Фух, уже 57. Плюс 20 то есть. С промиком со всей истории. А садок. А, а, а, хорошо. Легенда было бы ну ладно. Пролетело, значит так надо два, два осадка, спасибо, ВД 25к, мы все дело продаем и 62 тысячи. Ну, слушай, в целом неплохо нафармили, да? Казалось бы. Но это так и есть. То есть, X2. X2 вообще спокойно. Э, 2К было. И получается, что X2. Вообще неплохо. То есть, 30 плюс 30 э, своеобразный. Но это по факту фришный кейс. То есть, что будет дальше, интересно. И все-таки тайные кейсы. Я сегодня хочу на них максимальный упор сделать. Ну, конечно, хочется еще на кейс инвестора залететь. Что за прикол? Э, почему это дело у меня не хочет открываться? Спасибо. Может, опять у меня нет лег? А, найс. Nice. Кстати, 7000 тысяч. А почему мне это не показалось? 84 куска. Пойдет, нормально, в принципе, годно. Но не так много, как хотелось бы. Да 84 куска с 30, блин. Ладно. А че? Че такое? Подожди, что за прикол? Че с тайными кейсами? Оло, сайт. Типа, а, а, а, а, а, а как? А! Что, 17 Не, я думаю, ролик будет жесткий, если. Подожди, а почему мне нет прокрутки? Я не понимаю. Я думал, мне нет интернет, с интернетом какая-то проблема. Либо, типа, что за мем? Я просто нет прокрутки, прикинь. Подожди, а если я нажму F5? Ну, типа, что-нибудь поменяется? У меня же... У меня была прокрутка на бесплатных кейсах. Правильно? Правильно. Что случилось с обычными? А, все, найс. Просто F5 надо было нажать. Окей. Я что-то аж это, уж думаю, что за фигня? Типа, слонова кость пойдет. У нас 100 тысяч было. Подожди, 89... 89к. Что мы открыли? А, кейс инвестора. Кейс инвестора нас слил. Подожди, то ли был какой-то баг, то ли мне показалось, что у меня было 100к. Короче, я не понял мема. Абсолютно. А чё, чё был чё был за прикол? Редлайн, кстати, а что был за прикол с баликом? Я немного не понял. Так, ну окей. Тем не менее, мы начали уходить в минуса. Ладно, что-то мы начали уходить куда-то вообще не да. Тайные кейсы, едем дальше. 87 тысяч. Я Все-таки можно уже было бы. Опять начинается вот это дело, но, ребят, прошу прощения, все-таки на балике 80к. Можно было бы пойти на апгрейды. И, в принципе, кстати, 100 трековская революция. Это может быть окуп всего кейса, но, блин, она нифига не стоит. Ладно. 4000, Слушай, можно зайти на апгрейды? Но, опять же, это все-таки планировалась проверка тайного кейса. Бля, я не знаю, но, типа, апгрейды... Но он меня бустанул сейчас. Не, я на апгрейд очку идти. Все-таки давай вот как мы планировали по тайному кейсу, так и сделаем. Ну, типа, подписчику выпал график с тайного. Я хочу также, Реально. То есть, ну, многие, конечно, мне не верят, но с этой рубрики я реально себе абсолютно ничего не забираю. Кстати, пролетает Wildfire 5700. Но кейс... Блин, куда еще Сколько скинов? Кейс стоит 8К. То есть, в принципе... В принципе, ну, нормально, пойдет. Пойдет, пойдет, пойдет. Главное, чтобы оно меня не слило совсем. Повстанный повстанец. Оно держит? Оно вообще неплохо держит 7800. Так, а, продали еще раз 10 штук. А, тайное открыть. Ну, как не знаю. Был... Да, дня 90к было уже 70. Ну и все, да, пошло, пошло гг. А пошло гг, ну ладно. Но мы пока в плюсах в любом случае. То есть, с тайного кейса, как бы я не хотел... Да я хочу с него уйти, типа, тут есть кейс инвесторов Ну, типа, тайный выдал, золотая... Золотая калаш идет нафиг, понял Золотая арабеска Я ее раньше постоянно, короче, арбосекой называл А потом такой, арабеска Она же арабеска называется? Пошли, я... я сейчас опять могу кринжануть немного в этой теме Золотая арабеска, калаш, все правильно? Давай прочитаем, блин Так, где этот калаш здесь вообще? Я не могу найти Не, прикинь, я реально не могу калаш тут найти А, арабеска Наверное, арабеска, пошли Окей, um, okay. а если, типа, в поиске? Арабеска. все правильно, я уже, я уже думал, что, типа, опять что-то не то У нас X2 все-таки сохраняется, это 66 тысяч Ну, блин, уже плоховато пошло, то есть оно вот бустануло до 90к И сейчас оно просто может сливать Единственное, да, буст до 90 тысяч был, но Но по факту ни одного супер какого-то интересного и дорогого скина, как, опять же, в миллион раз сабу выпало, не было Поэтому я все-таки буду рассчитывать на то, что что-то подобное еще будет. И главное, чтобы оно стоило больше депа. Это, это основное. Ибо оно... Ну, или хотя бы так же, как деп. У нас... У нас колкалыч. Здравствуйте. Я понял. Элитный отряд. Доктор Романов. 2 600. А он меня просто начинает сливать. Вот реально он просто меня начинает сливать. Да, смотри. До 90к дошли. Короче, прикол на ВД, походу, если вы... Подожди, 90к это x3. Короче, если сайт вам жестко выдает, блин, выводите. Ну потому что уже 36 тысяч, и, наверное, какой кейс я еще не открою, он меня просто будет сливать, сливать и еще раз сливать. Есть, опять же, обратная сторона у всей этой истории. Если сейчас пойдет так дальше, есть апгрейды. Типа, всегда есть апгрейд, на который можно залететь. Я, кстати, зашел для, кейс для инвесторов. Ну, типа, МБ тайное сливать. Может, это что выдаст? Слушай. Так, они а слив ли это депозита? Я начинаю уже немного нервничать. Я, я не то что нервничаю, приживать начинаю Так, окей, хорошо, баланс Так, давай сделаем как-то так Цена, допустим, что, ну допустим 20 тысяч Ну 20 это мало, 25 Он слил, по всем алгоритмам сайт должен выдать Я в этом сом... сомнении вообще никаких нет Если он не выдаст, вот уже будет вопрос Ну типа он мне начал сливать <Слых> Так, тут, вот тут вот, вот хорошо, вот тут хорошо, засейвило Мы это продаем да, 33К Нарисовано два ножика Круто Еще бы эти два ножика у меня лежали в инвентареса Это было бы вообще офигенно Так, ну окей, едем дальше Это все круто и здорово Но, блин, хотелось бы все-таки повторить то, что сделал подписчик Вообще странно, типа На его аккаунте это выпало на моем, ну, пошла какая-то дичь. Хотя, опять же, поначалу нас тайные окупали. По, именно после того, как мы деп сделали. Сейчас. Так, дигл. Поток информации на том, спасибо, 7 тысяч рублей. Ладно, начал выдавать. Фастиком. Так, э, вижу дикое пламя, вижу сарекс, это окуп. Да, это 9 000, Это нормально, это пойдет. Дальше фастом. Ну, понял. В не могу э, понять, типа... И, ну вот, он держит в, в районе 30, да, он, смотри, начинает Держать, то есть если он до этого как-то Бустанул, 8500, ничего интересного Если он до этого жестко прям бустанул За раз, да, вот, буквально там, наверное, за минут 5, то сейчас начинается какая-то Дичь, и он нас начинает ну, водите вокруг 30 тысяч, то есть это 27, это 22, ну и, блин, я думаю, придет то время, когда он просто начнет нас просто сливать Подтвержденное убийство 7900, а мы это продаем или нет? Типа, мне, по-моему, показалось, что я продать не успел Окей, давай сделаем в профиль, чтобы точно, да, 19к мы все продали Ну, типа, ничего хорошего пока нет, вру, 90к было, это будет, наверное, неправильно сказать, что ничего хорошего нет Оно дропалось, ладно, но, ну, я, наверное, зажрался, да, откровенно говоря 6400, кстати, но не окупились Потому что, ну, типа 90к было Ну нет, можно не брать в расчет эти 90 тысяч Просто по той причине, что Ну ничего дорогого не выпадало то есть деп 30, да, там выпал калаш за, с бесплатного кейса, по-моему, за где-то 16 тысяч. Но, типа, этот коллаж путешественник за 16 тысяч, я не знаю, как его продавать. Кстати, good game well played. Спасибо, мы что, за 19 минут закончили? У меня такое ощущение, что балика не хватило, или что это был за прикол? А, нет, хватило, окей, продать. 6700, но ну, мне это не нравится абсолютно, надо что-то делать. Так, дубль номер, наверное, 333. Короче, у нас минус деньги и на балансе 2 2800. Если оно сейчас ничего не дает, но ну это good game. Ну, хотя, опять же, подожди, 2000. Так, вопрос цены я не видел. Оно может стоить много, может мало. Просто сколько? Я не помню, сколько стоит эта МК абсолютно. Ну, типа, ну, блин, плюс десятка. Плюс... Плюс всего 10 тысяч, ну, ну я не знаю. Это плюс, блин, ну типа всего десятка. Окей, это гуд, я, ну вот серьезно. Подписчику выпал фейт. Подписчику на аккаунт, мне, блин, с тайного выпала эмка добро пожаловать в джунгли 40 тысяч. Ну неплохо. В принципе, в принципе, я офигел вообще. Ну, плюс 10 всего, ну как-то. Ну окей, 40 тысяч забрать. Ее нет. Есть хот-род, есть типа... Да, убийство заберем. У меня будет два ножа. Я не знаю, убийство можно продать? Давай я посмотрю цены сейчас, и типа чем можно адекватно вывести. Так, ну вроде бы как этот нож можно будет слить. Ну потому что все остальное, что здесь имеется, опять же, это удар молнии. Кстати, я же сколько удар молнии стоит. Ладно, вроде бы как есть нож, есть нож. А еще маг-7 можно пробить. В общем, вроде бы как нож. Я надеюсь, что это хороший выбор, действительно, заменить на нож. Плюс 3000 на баланс. 37. По итогу плюс 7000. Блин, но опять же вопрос, сколько он будет стоить в стиме. Так, да. Давай мы все остальное продадим на балансе 7000 рублей. В принципе ролик получился, ну и нож убийства, то есть там что выпало, МК в джунглях за 40 тысяч плюс 10к от депо. Окей, ну еще есть 7000 на балике, в общем я не вижу смысла дальше, можно покрутить тайные кейсы, но опять же а смысл, ну то есть дороже этой мки скорее всего ничего не выпадет, то есть ну как я и говорил, скин который другой выпадает мы его забираем, если мы сейчас что-то еще заапгрейдим, это будет приятным бонусом, но все-таки моя цель была проверить именно кейс. 16, да, пробуем что-то за от 14 тысяч, ну, то есть x20 на большом шансе. Опять же, желательно то, что, ну, в теории, про, можно продать. На 16к уже шанс идет ниже, ниже и ниже. Градиент Юмпи, который у меня есть, который Unreal продать. Сажа за 16к, это очень дорого, я думаю. Ну, типа, изумрудная сеть. 17к перчит 37%. Я чекну цену, но 37%, блин, ну 37% я не знаю, ну, типа, ну, хочется, конечно, процент выше. Потому что у меня сейчас выпала МК, я не хочу на таком... Откровенно низком проценте что-то делать Вообще можно сделать, ну типа Тут уже 58%, что-то дефолтное Но это всего лишь плюс 3000 Это я думаю не так интересно И Если я сейчас увижу какой-то скин, который я буду уверен, что типа на 100% продастся То как бы да, но в целом, блин, я не знаю Смотри, есть Сажа за 11к Если я сейчас пробью ее в маркете, я уверен, что там будет запрос 8000 Ну, даже бред, ну откровенно ну здесь, я, я не знаю, основа Опять же, основа 10. Но ну, они 7 ка вообще будет стоить. Ребят, это, это очень тяжело. Но опять же, это еще может не зайти. То есть, если не зайдет, то будет вообще обидно. Знаешь, такие долгие муки выбора. И потом тебе просто раз апгрейд не заходит. Это вполне возможно, потому что нам только что выпала эмка. Ну, я еще специально ничего не выводил, чтобы шансы не срезались. Северный лес есть. Блин, сколько это северный лес может стоить, интересно. Причем я решил сделать дефолт выбор. Но на большом шансе дефолтные перчатки не такие плохие, они могут уйти. 59%. Пробуем. Заходит. Это вообще офигенно, нет, ну, как бы у нас есть нож. Вот реально, вот я сейчас просто откровенно скажу, о, зашла м Я вот вообще не ожидал, что зайдут еще перчи Вот это теперь офигенно, вот теперь уже поинтересней, 47 тысяч, плюс 17 Опять же, ну вот, от этого ролика я ожидал большего, чем вот это все я это сразу, естественно, забираю Надеюсь, нож выведется, и с этим не будет проблем Потому что, да, основа, пожалуйста, не надо замен, замен не... Все, найс nice. Но, типа, ждем, честно и откровенно, это, э, я не знаю, может быть, я избалованный всей этой историей, потому что я хотел чего-то большего, ну, как бы, нет, все круто, все здорово, то есть 37 плюс 10, это 47 тысяч, я искренне сейчас и очень сильно верю в то, что по стимовским прайсам это будет в разы интереснее, но... Но это всего лишь плюс 17 тысяч рублей Типа, давайте зайдем в тайное Понятно, что ДЛ, где он? Во, Драгон там, сувенирный, обычный Он сейчас стоит вообще бешеных денег Я не надеялся на ДЛ, но Я думал, что, типа, выпадет, ну, типа, хотя бы Медуза Вот этот коллаж, не знаю, тот же самый Градиент Хотя это вообще было бы Unreal Ну, Гунгнир, это опять же супер дорого ну, то есть, было много вари вариантов, или хотя бы несколько скинов. Ну, несколько скинов выпал. не знаю, как-то у меня такие смешанные чувства. Просто хотелось, ну, типа чего-то другого. Оно окупило, да. Тайный кейс казался действительно неплохим. Но, но для меня этого мало. У меня, кстати, перчи. Вывелись, надо сейчас будет чекнуть. Да, все гуд, пришли перчатки. Десять тысяч. Блин. Ну, плюс-минус это по прайсу сайта Сейчас все надежды остаются на ножик Потому как, ну вот смотри вот этот нож я выводил с ВДшки, он до сих пор лежит, я хочу его продать, но что-то пока тяну, типа я сегодня еще и в КС первый раз за 300 лет поиграл, вот, поэтому, ну как, не знаю. Но он стоил в разы дороже, чем на сайте, кстати, продажи за 50 тысяч была офигеть. Вот, нож третьей фазы волны, блин, вот это было круто, но как-то вот от Эмки, во-первых, я думал, что она будет стоить дешевле, я вообще не знал ее цену. Ладно, сейчас дожидаемся ножа и уже делаем вывод, но в любом случае это круто, но просто мои ожидания, они не были оправданы. Офигенно, плюс 17 тысяч. Да, мы не а, минус 0 деп. Ну, типа, ну... Не знаю, я не знаю, ребят, как вам это объяснить. Ну что, ребят, для вас прошла минута, для меня минут 15, потому что скин не вывелся. И мы выбираем что-то другое. Можно, кстати, сделать штык-нож легенды. И тот же самый волны. Кстати, волны хорошо продаются, пусть у меня будет два ножа волны. Почему нет? Э, да, мы получаем волны забрать. Но это будет уже плюс... Подожди, я что-то немного напутал. Это будет всего лишь плюс 44 тысячи рублей. Ну окей, пойдет в любом случае. Это, это, это плюс 44, плюс 14 тысяч, потому что дебил 30. Я уже просто сижу, сплю, я очень долго ждал нож. Э, волны у меня есть волны легко вводится поэтому будем забирать вторые волны ну плюс 14 кап. в принципе норм не минусы и... ну, я знаешь я надеялся на такой но ну, реально вот честно на кон дел ну типа не дел около по стоимости ну типа как минимум ты число ну окей в целом вы вы вы выводится игут и главное что не в минус мы приняли нож я не смотрел его цены я просто надеюсь что он будет 37 тысяч а, итого кстати какой-то прикольненький нож с интересным Флотом. Хорошо, у меня есть нож за 37 тысяч, и у меня есть еще один нож за 42 тысячи. Чем они отличаются? Отличаются они тем, что один прямо с завода, другой немного поношенный. И тот, который прямо с завода, стоит дешевле. Кстати, продажа... Слушай, да неплохо. То есть, если смотреть именно по этому прайсу, 7 и... Ну и 10. 17 тысяч рублей? то уже поинтереснее, чем 14к. В общем, такой получился вывод. С 30к мы вывели 47 по Steam прайсу. Вот. В общем, по поводу тайного кейса, действительно, на нем есть шансы. И мне это нравится, потому, потому что тайный кейс-то всеми забытые кейсы оказывается, со счетов его списывать еще не нужно. Ну, по крайней мере, на том сайте, который мы сегодня с вами проверяли. Все было честно. Никто ничего мне не выдавал. Естественно, ссылок никаких не будет. Не будет ничего. Деппл, вы видели, я со своей картой. Ну, то есть, когда... Создатели помогают сделать контент Я об этом всегда говорю Да и элементарно посмотрите предыдущую прокачку подписчика Я об этом сказал Ну типа в этом нет ничего такого Но сегодня деньги мои И как бы шансы мои В общем вот Я реально устал У меня уже пол первого ролик записывался очень долго Потому что еще плюс 15 минут не ножа В общем такой получился видос Надеюсь вам оно понравилось Честная проверка Реально честная проверка Ну с аккаунта ютубера Всем огромное спасибо Это был человек. До новых встреч еще раз спасибо вам за поздравления и поддержку